Так, пошли бумажки. Смотрите, кто помнит эту банкноту? Точно помните? Есть? В каком году она вышла? Кто помнит? Давно? Нет, в 95-м такой банкноты не было вообще, она появилась. В 95-м были старые деньги, миллионы были. Да, вот смотрите, Новгородская, Великий Новгород. Я помню, они у меня были в кошельке, и я избавлялся от них, потому что они мне как-то ну, пятерки непонятные. Фу, фу, фу. А теперь смотрите, они вышли из обращения в 2011 году, прошло 10 лет. И представьте себе, у вас изгорялась пачечка 5 рублевок новых. 5 ну да, 5 рублей, ну что, инвестиция небольшая. Как вы думаете, вот я даже сделал такой слайд, вот десятки сказали, скоро они уже из обращения. Десятки, если попадаются хорошие, я все это отложу. Пятирублевая превращается в акцию, которая растет в цене. И 5 рублей на сегодня от 100 до 300 рублей. Чем выше качество, то она превращается в 300 рублей. Представьте, что у вас отложили новую. В 60 раз ценовую. За 10 лет. В 60 раз.